Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Мы сейчас находимся в Познане. Мы решили отправиться в новую поездку в город, в котором еще не были. И остановились в Познане на одну ночь. Я сняла номер, так сказать, скромненький, но уютный. И завтра утром мы уже выезжаем в наш Закопан. И сейчас немножко покажу наши маленькие апартаменты. Итак, в комнате находится кровать, шкаф, стол, тумбочка небольшая и покажу вам вид из окна и обычная стандартная ванная. После того, как мы заселились, решили прогуляться по вечернему городу. Туристов было очень много. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ну а мы с вами увидимся уже завтра утром. Ребята, всем привет! У нас уже следующий день и мы находимся на ЖД вокзале. У нас приблизительно через 40 минут поезд, мы едем до Кракова и с Кракова уже в Закопаде. Пересадка идет 40 минут, нам придется подождать на ЖД вокзале, но ну, в принципе ничего страшного. Мы уже в Кракове были, поэтому немного ориентируемся. И нам перед заселением вчера пришлось пройти небольшой квест, потому что, чтобы заселиться, нужно было вести несколько кодов, которые пришли мне от букинга, ну, точнее, от владельца апартаментов. И в основном все поляки так делают, потому что это очень удобно, не нужно приезжать, открывать вам, например, квартиру или сидеть на ресепшене в хостеле. На месте я вам хочу показать апартаменты Которые я сняла на три ночи Это конечно не то жилье, которое я бронировала Потому что то, которое я забронировала Там случилась авария И хозяйка нас переселила в другой номер Первое, что мы видим Это ступеньки И здесь получается несколько маленьких комнат В этой комнате есть диванчик Декоративный столик Интересные окна Видно горы Очень красиво смотрится этот ковер С бочонком Идем дальше. Здесь маленький диван, окошечко, декоративный лист и кресло для отдыха. букет, шкаф. Здесь вы можете развесить свои вещи. Зеркало, два кресла, столик, телевизор. Кто также любит мультики, как я, пальчик вверх ставим. Кровать. Я обожаю такие окна. Для меня это вообще что-то новое. Я уже устала от наших квадратных стен. Шикарный потолок. У нас, получается, третий этаж в доме. И вот такие вот прекрасные окна. И тоже видно горы. Сегодня, конечно, туман. Немного дождь был. Но я надеюсь, что все наладится И мы сможем все посмотреть И нам туман не помешает Здесь у нас одна душевая При выходе апартаментов У нас есть напротив Еще одна душевая Полочки, умывальник Туалет И душ В этом хостеле расположено много комнат Тут Комната розовая Есть комната зеленая У нас комната белая Еще один туалет и здесь прихожая и кухня. Столовая. Прекрасные картины висят. Также стол обеденный, стулья. На кухне есть все необходимое: чайник, тостер, холодильник. И она достаточно большая для нескольких человек. Ребята, у нас уже около 8 вечера, мы приехали в аквапарк попробовать здесь горки, бассейн, джакузи, соляную комнату, массаж. И все, что мы успеем, я вам все покажу. В аквапарк мы уже приехали под конец дня, и он закрывался. Поэтому мы взяли последние сеансы на полтора часа и заплатили по 20 злотых. В аквапарке есть три горки, джакузи, множество бассейнов и также присутствует бассейн на улице. Отдохнули просто шикарно, особенно после дороги. Я думаю, что по моему довольному лицу вы и так все видите. Мы вышли из аквапарка и решили пройтись прогуляться по центральной улице. И также мы немножко проголодались и нашли прекрасное заведение. Ну а как выглядит само заведение, сейчас сами все увидите. Кафе очень тематическое, людей было немного. И заказ мы свой ждали не больше 10 минут. В этом заведении имеется второй этаж. Ребята, всем привет! У нас уже следующее утро. Около 10 утра мы сейчас позавтракаем и отправляемся на самое красивое озеро в Татрах, которое называется Морское Око. Место это совершенно удивительное по своей красоте, и неважно в какой сезон вы приедете. Морское око славится уже очень давно. И если вы приехали в Татры и не побывали на озере это то же самое, что вы приедете в Рим и не увидите Колизей от наших апартаментов добираться до морского ока около 15 километров мы поедем на транспорте ну а далее вы оплачиваете вход в национальный парк Заходите на территорию и еще пешком вам нужно пройти около 9 километров, а это займет где-то 2 часа. Мы уже в национальном парке и вход в этот парк стоит всего лишь 6 злотых с человеком. Чтобы приехать на морское око, вы должны сначала приехать на ЖД вокзал, найти маршрутку с надписью морское Ока, спросить сколько цена. Мы заплатили всего лишь по 10 злотых за билет. Ехали где-то 30-35 минут. Подъезжаете на конечную и заходите в национальный парк Татры. И мы решили все-таки пройтись пешком вверх к Борскому Оку. Или же вы можете подняться, например, на этих же лошадях и заплатить 60 злотых за человека. Вы посмотрите, что находится сзади меня вообще, горы вокруг нас, и нам очень сильно повезло еще с погодой, потому что мы смотрели прогноз, обещали дождик, а сегодня проснулись и солнышко. Видно эти горы. На эти водопады и на эту красоту просто захватывал. На территории национального парка есть лавочки для отдыха и также туалет. Устала? Да. Мы решили скоротить путь и поднимаемся по такой лестнице по камням. Немножечко скользко, но это не страшно. Мы преодолели около 9 километров в одну сторону. И оно того стоило. Мы уже на месте. несколько метров, и мы уже будем возле озера. И еще обязательно берите с собой теплые вещи или одевайте стекло, потому что возле озера будет намного прохладнее. Как вы видите, я уже оделась потеплее. Сзади нас какие прекрасные горы. И Славик прикалывается на заднем фоне. И спустя два часа мы добрались до прекрасного озера, которое называется Морское Око. Кстати, немного. Я вот смотрела видео на ютубе разные, и было намного больше туристов. И есть еще кафе, бар. Можете присесть, пообедать. Морское око – это крупнейшее и четвертое по глубине озера в Татрах. В прошлом морское око носило название «Рыбье озеро». В прозрачных водах можно легко заметить форель. Морское око посещает более 50 тысяч туристов в сезон отпусков. Это самое красивое место, которое я видела в своей жизни. Я наслаждалась каждой минутой, находясь здесь. И в каждом уголке нашей планеты можно найти и встретить такую прекрасную природу. И я уверена в том, что наша поездка в Закопаны она не последняя. В Закопаны мы посмотрели всего лишь маленькую часть этой всей красоты. Озеро просто впечатляет. Если вы желаете и мечтаете попасть сюда, обязательно едьте, даже не раздумывая, вы об этом не пожалеете. На обратном пути мы решили присесть в кафешку, взять пиво, чипсов, чуть-чуть расслабиться и дальше идем домой пешком. Пока там кое-кто выбирает магнитики, я взяла себе перекусить очень вкусный сыр на гриле с вареньем из клюквы. Обязательно попробуйте в Польше, если будете приезжать. Он, в принципе, продается везде. Ребята, всем привет! У нас сегодня уже последний день отдыха. И в планах подняться на гору Губаловка и также посетить рынок, купить некоторые магнитики и прогуляться по центру. Эта очередь идет на подъем на гору, а эта очередь уже кассы. То есть вы сначала должны прийти в кассу и купить себе билет, а потом встать в эту очередь, чтобы подняться. Цена для того, чтобы подняться и спуститься стоит 23 злотых. Если вы будете только подниматься, стоит 17 злотых. Если вы берете с собой багаж или собаку, вы доплачиваете 3 злотых. Вы можете купить билет Через такие автоматы. Вот так вот будут выглядеть ваши билеты. Здесь написано Городол, подъем и спуск. Даже когда нету снега, есть развлечения для детей. Построили такие маленькие горки, на которых можно спуститься. Поднимались на гору губаловка в прозрачном фуникулере. Гора является популярной туристической достопримечательностью, откуда открывается потрясающий видно татры и закопаны. Ветер здесь просто сумасшедший, но зато сделали много красивых фотографий, также я сняла видосики в инстаграм, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, вид просто шикарный, обязательно, кто будет в приезжайте и поднимайтесь на гору в Баловка. Мы решили еще прокатиться на летних санях или, как некоторые говорят, винтовой спуск. Цена одной поездки стоит 9 злотых. Он работает с весны до поздней осени. Проезд в нем оставит у вас незабываемые впечатления. После спуска с помощью специального снаряжения вы без труда окажетесь на вершине спуска. Я надеюсь, что вы прониклись этой поездкой вместе со мной и прочувствовали все те эмоции, которые испытала я. У нас уже вечер, последний день, и мы решили все-таки попробовать местную еду, все-таки решили, У нас сегодня уже последний вечер отдыха, и мы зашли в заведение, которое называется Батра, и решили попробовать местную еду. Посмотрите, какое прикольное меню. Меню, кстати, написано на трех языках, на польском, на русском и на английском. И меню очень разнообразное, вы можете выбрать на любой вкус. Суп, мясо, рыбу, каши, картошку, в принципе, все что угодно. также есть холодные горячие. Мы заказали еду, нам уже принесли чай, вместе с пряностями, Славику принесли коктейль, весь влог Аня кушает. Я взяла себе рассол с грибами с лисичками и с клетками. Очень вкусно. Еще мы взяли рыбку попробовать и картошку фри. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел этот влог до конца. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ставьте пальчик вверх. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем пока!